всем привет ребят сегодня весну настраиваем 1.6 э, с ресивером x-ray Ну, я потом покажу когда приедем мы уже катаемся давно как бы просто заехали в кронштадт пообедать и отдохнуть немножко валы здесь э, от Гранты и спорт стоят все остальное в принципе постов кроме еще пуска ну, коробов с фильтром там фордовый как-то народ мутит не знаю в принципе все едет очень достаточно хорошо вообще никаких проблем нету тачка на экспатроники настраивается в онлайне есть, под капотом он как обычно стоит ну и здесь у меня все запущено и как бы все работает приход очень неплохой кстати после 3000 3504 прям вообще самый такой нормальный и как раз самый рабочий диапазон такой для разгона и для всего очень тяговито получается Что не хватает очень сильно вес там с 1.6 мотором ну еще плюс здесь и катик стоит ну все по стоку выхлоп стандартный полностью с катализатором просто рисак и валы все, больше ничего тут не сделал ну и короб фильтра из патроника автомобиль до этого настраивался другим человеком не знаю где и что но владельцу как бы не понравилась там настройка он приехал ко мне то что говорит как-то все жестко работало плавности хода не было ну, плюс прошивка там стояла 5.36 очень старая владелец данный блок покупал бушный в Нижнем Новгороде скорее всего она там так и осталась стоять с тех времен когда ребята еще покупали одни из первых прошивок я залил сюда прошивончик 586 то есть крайний который на нее есть ну и на ней соответственно катаем мы посмотрим как оно поедет дальше то есть мы сейчас просто выкатываем уже как бы база накатана все сделано сейчас чистовая будет у нас такая но ну, я еще поснимаю в общем с салона вот у нас темно ребят уже где-то без 15 8 6 у нас темнеет уже по моему в 4 уже закат уже происходит да, днем сейчас конкретно едем в пробочном режиме по кольцевой дороге и как раз у нас вот эти откатываются режимы то есть малых нажатий И вот этой всей ерунды блин, Плюс еще антижарк Настроил, чтобы колебаний не было Трансмиссии Ну, по крайней мере, сминимизировал да, Максимально, как смог, сминимизировал Все вроде как ровно Проблем пока не вижу Единственное, только потом надо будет проверить На запуск в холодную Ну, то есть на холодную На горячую все вроде нормально Никаких проблем нет Но вот на холодную не факт, что будет хорошо опять же, это надо все смоделировать, посмотреть будет по утру. Ну, а так все. Кстати, в валики очень хорошо подходят ну, на Весту. Вообще, как бы, очень хорошо. Там начинается с трех, да, где-то. и да, 3 500, 4. 4. да, там 4-500 прям как раз самый вот такой жир начинается. Прям очень хорошо начинает набирать. Ровненько и гладенько. Того, что не хватало очень сильно на стандартный э, Вести на 1.6 при том напомню, здесь стандартный мотор палки Веста фу, Гранта Спорт ресивер X-Ray выхлоп полностью там, как есть, так и есть с катиком, со всей фигней ну и впуск еще сделан э, корпус фордовый, да, у тебя, по-моему модифицировал просто ее ну и все как бы очень хорошо едет. Не знаю, буду еще снимать. Ну, наверное, сниму, да, когда подъедем. Правда, там темно уже будет. Нам надо датчик открутить все остальное. Хотя там особо-то и показывает-то не еще Ну, по приезду, в общем, снимаешь. Все, ребят, все закончили. А, записали прошивку. А, ну вот... Под как оно есть рисак соответственно ну, темновато конечно мы под столбом ну не под столбом около пятерки стали под фонарями лямда тоже включена работает все нормально я ее проверил вот из патроника как, как сам таковой тут все как бы ну как везде то есть обычный мотор только кажется что это 18 на самом деле это 16 ну, владелец еще проверит на запуске как будет хорошо ну запускаться на холодные будет не будет опять же все это неизвестно а так сейчас как бы все запускается все отлично никаких проблем нету Опа. вот все работает Да, напомню, валы здесь Гранта Спорт стоят Холостой ход 900 сделали Потому что ниже опускаешь Уже как-то неровненько начинает работать Но ну, он и так сейчас Как-то немножко так неровно Но в салоне ничего не ощущается ладно В общем, всем пока И до новых встреч Смотрите обязательно Другие видео Колокольчики жмите и подписывайтесь Всем пока.